всем привет ребята с вами я супер про в майнкрафте и сегодня я вместе со своими друзьями буду проходить вот такое испытание из лаки блоков поприветствуйся привет да. и вот этот человек он у нас сегодня <laughs> молчит <laughs> да. в общем то давайте приступать привет. открывать лаки блоки так, на раз, два, три. Так, вот да. давайте. О, мне сразу выпал житель. Открываем. О! Так, интерптер. О, нет. Все, инвентарь просто засорила. Так. Просто с первых же лохи-блоков. Ой-ой-ой! Инвентарь начался засорять. Боже, просто наковальним, блин. Раздавили. Так. Идем дальше открывать. Так. Ой, что-то подлогнул. Так, открываю здесь. О, ресурсы, неплохо. Так, сложим их сюда. Так. Ага. Здесь ведра. Смотри на меня. Так. Ага. Рыба, Фук. Так, открываем следующий. О, лаки зелья. Так, это плохие зелья, это удачные. Кидаем их. О, броня. Вот это норм. Так. Но при этом все, кроме штанов, получается, железных. Так, угу. так открываем. А, темнота наступила. Это что такое? Тут монстры какие-то, что ли, или что? Что происходит? А! У меня темнота какая-то, я не знаю, как это у вас выглядит. Так. Открываю, что здесь это шерсть какая-то будет. Надо ее выкинуть вообще нафиг она нужна? Так, деревянный меч тоже не нужен. Плохие зелья тоже не нужны. Так. Это все. Это все. Куча лишнего напала. Так, это выкидываем. Так, все. Наконец-то темнота убралась. Так. Это все надо вытянуть. Так, это тоже. Капец, инвентарь просто полностью засорило. Так. Кстати, я же могу себе чуть-чуть скрафтить брони алмазные. Так. А меня заяц-убийца напал. Заяц-убийца напал? Да. М -м. Круто. Так, у меня тут житель на кровать спит. А, блин, у меня шестака нет. Ладно. Так, давайте открываем дальше. Так, ломаем этот латиблок. Что это? Раздатчики. Так, алмазная лопата. Ой. Так, Ну-ка здесь. Японская броня. Зачем она мне нужна? Так, здесь. О, заряженный крипер. О нет. Заряженный крипер. Уйди отсюда. Фуф, я его убил с одного удара, причем. Так, ломаем блок О, железная броня. А, нет, кольчужная. Так. Ладно, уже хотя бы что-то. Так. Так, это пластинки. Так, это седла. Давайте ломаем дальше. Это кожаная, она мне нафиг не нужна. Давайте выкинем. Так, выбрасываем. Так, ломаем локти-блок. Это раздатчики опять. Это у нас золотая. Мне нафиг не нужно. Так, выбрасываем. Так, ломаем. Золотой блок. Так, кролики какие-то. Так, вот. опять конская броня. Да что что такое? Что ж ты будешь делать? Тыквы? Нафига они мне? Так, выбрасываем. Так, сундук яблоки возьму пожалуй ну и топор все деревянная теркам не нужно так а, зомби-мутант так все убиваем на нафиг этого зомби-мутанта пока он не устроил тут все он полетел без звук счастью. так сейчас съем яблоки так так ломаю следующий блок так пирамиды с ней так о Лук выпал. Главное, не лаки-лук, а просто лук. Да. Алмазная кирка. Так, алмазные лопаты я выкину. Нафиг не нужно. Так, седло тоже. Это выброшу. Так, это тоже. Так, это все выбросить нафиг. Так. Угу. Так, открываем. Ничего, см... ничего не выпало. Так, ладно. О, гигантский лаки-блок. Открываем. Так, вот он. Я нажал на рычаг, он раскалывается. Так, а что же выпадет? А! Динамит! Динамит отбегает. Фух, к счастью, я успел отбежать. Так, давайте бежим дальше, открывать. Так, ага. Открываем. Тут у нас золото. Так, булыжник можно выкинуть. Раздатчики, кстати, тоже, и череп тоже. Так, это мне не нужно. Так, а! Алмазный блок выпал вместе с молнией. Так, это что у нас? Сундук. Так, это лишнее. Так. Золотой блок. Так. Это вытянем все нафиг. Так, это тоже. Пустое ведро тоже выбраться. Так, золотой блок. Так. Деревянные инструменты. Нафига не мне? Выпадает все только ненужное пока что. Так. Ну, главное, что ловушек как бы особо не выпадает это хорошо так выбрасываем вот это вот так ломаем этот вот так опять золотые инструменты Это да что же это такое так давайте выбрасываем ломаем дальше а, ловушка блин из обсидиана к счастью у меня есть алмазная терка. это мне повезло конечно так ломаем обсидиан чтобы выбраться так давай ломайся ломайся так же ломайся надо выбраться давай давай еще чуть-чуть ну давай же обсидиан ну ломайся ты можно выплыть В смысле серьезно как да. да боже он у меня не выплывает он просто Фикер не хочет выплывать видит. и все ладно Сейчас просто подберу вещи по сути они не должны потеряться так он просто не... это непонятно он просто не хотел выплывать у меня и все больше ничем это не объяснить так идем на то место сейчас там должны валяться вещи я думал блин алмазная тирка реально поможет выбраться а оказывается нет вообще не помогло так даже выплыть не получилось так, блин, это выбросить надо. Подроде, блин, все время не нужны какие-то вещи. Выпадают. Так, точнее, не выпадают, а собираются. Так. Ага, вон то место, ребята, где этот... Я сейчас... Так, в ловушку попался. Ага, вот все мои вещи. Так, вроде бы все, да? Так. Ага. Так, одеваем. Так, меч, лук. Так, алмазная киркана где? Там где-то, что ли? Или Она упыла. А, похоже, да, ее водой просто смыла нафиг. Так, открываем локий Это мне нафиг не нужно. Тушеный кролик. Так, здесь что? Часы тоже не нужно. Так, зелье. Водного дыхания пригодится, если я вдруг попадусь в ловушку вообще Так, ночное зрение. Исцеление. Но это пока не нужно. Так, отравление это... О, прыгучесть. Выпиваем зелье прыгучести. Так, что у нас там дальше идет? Невидимости мне не нужно. Это что? Плавного падения. Выпьем тоже. Если вдруг меня подкинет. Так, и невидимость мне не нужна. Так. ТНТ зачем-то мне выпали, ладно. Так, сундук. Ладно, пофиг. Так. Видите, кстати, как я плавно стал прыгать. О, Латимич наконец-то выпал, который я так долго ждал. кролик-убийца! Нет, это же кролик-убийца. Фух, я его с одного удара убил. Повезло. Так, сейчас надо съесть яблоко, чтобы подкилиться, а тут, блин, мало жизни осталось. Так, здесь у нас картошка. Так, это у нас... О, алмазный топор. Так, кстати, у меня же есть зелье исцеления, что ж я туплю? Могу просто выпить исцеление Это очень. Это чё, так, давайте сидим яблоки Так открываем последний лотки блок. О, героический лук мне наконец-то выпал. Лук. Так, все, я прошел. Так, я прошел и сейчас я встану на свое место. Так, Так, все. Все, я встал на свой цвет. Так, вот, ребята, мы с вами прошли. Сейчас мы дожидаемся Антона и будем сражаться. Что, Данил? Ничего. Ан, пока что просто потерял. Вы там а У меня ничего нету. Смотри. Мне нормальные вещи только начали. Мне нормальные вещи только начали выпадать в конце. Вот в конце мне вот выпал лати-лук и вот. Хороший. Ой, я себя нам от вас Лук. Так, что у меня тут еще есть алмазный топор. У алмазного топора, топора точнее, урона больше, чем у латинь меча, но скорость атаки лучше все-таки у латинь меча, поэтому я его оставлю. Ну и у меня есть также вот героический лук, как бы и эти у лаки меча выше скорость атаки, чем у обычных мечей. Ну, я и говорю. Да. Это же меньше из лаки блока. Вот я смотрю, вот у обычного железного меча вот у него скорость атаки 1.6, а вот э, у Лаки Меча у него 6,4. Да. Разница велика на самом деле. Так, сейчас съем картошку. Так, что у меня тут есть? Она ага, изделия отравления. Видимость. Так. Угу. Так, давайте едим. Так, это у нас. Угу. Так, ага. Так, Данила, Антун подошел. Получается, начинаем через. Давай Раз, два, три. Начали. Начали, сражаемся. Так. О, вот это не повезло, конечно, я попался под это зелье. Так, это зелье тошноты, короче. Там от него так крутит вообще. Капец, у меня сейчас так голова кружится просто. Так неудобно вообще стрелять из лука вот в этот момент. Блин. Короче, все. Да, я слился, самый первый от... От иссушения. Ай. Там при сушении еще тошнота вообще. Это, конечно... Да, или... <с> так, давайте я подойду на место сражения, и мы подведем итоги. Я тоже. Давай, ты тоже сейчас подойдешь на место сражения, и будем заканчивать. Вот это, конечно, было в то же время эпичная битва, потому что... Я, конечно, вообще не ожидал, что на меня наложится сразу и тошнота, и сушение. Это прям магия. Так, давайте бежим на то место. И все-таки, ребята, хоть я и слился первым, но битва получилась эпичной. И блоки-блоки пооткрывали, и как бы сразились в конце. Самое трудное, это попадать в режиме тошноты. Давайте подберем все мои вещи чтобы как бы было красиво чтобы красиво прощались Так, давайте подбираем Так, ну это не все мои как бы, вещи ну ладно в общем главное что так. мы сейчас заканчиваем так я здесь так привет а антон где а вот он <с <с появился Так, короче вот те молоко станет видимым так вот, всё, он выпил молоко и стал видимым. В общем, ребята, на этом мы с вами будем заканчивать. Кому понравилась эта серия, не забывайте ставить лайки, а также подписываться на мой канал. Ну и с вами были мы, СуперПро, э, Данил, Антон. Всем удачи, ребята, и всем пока!